Здорово. Ну. Как ты? Наверное, это одна из самых приятных вещей, которую мы с тобой периодически видим в лаунчере Барвихи РП. Когда ты с утричка такой только проснулся, заходишь в Барвиху и видишь, что тебе доступно новое обновление для скачивания. Ну что ж, попробуем скачать. Конечно же, это совершенно не то самое глобальное обновление, которое мы так долго ждали. Но что мне реально понравилось, что меня реально даже, мягко говоря, удивило, то, что разработчики перед самым выходом глобального обновления, добавление новых мест интерьеров интерфейсов и всего прочего в первую очередь решили сделать основной упор над исправлением всех тех серьезных ошибок и проблем которые нам уже часом так поднадоели с тобой и вот он целый список исправления данных проблем мало кто в это верил но все-таки это свершилось наконец-таки полностью убрана тряска всех автомобилей при разгоне на проекте честно говоря барвиха насколько я знаю по моему второй мобайл КРМП, который смог избавиться от данной проблемы если ты знаешь еще подобные проекты обязательно напиши мне в комментариях я протестировал довольно немаленькое количество машин и реально могу тебе сказать что данной тряски уже на основных серверах больше нет у наших автомобилей и это не может не радовать в этом плане это реально огромный шаг для барвихи рп здесь разрабов я могу только похвалить добавлена возможность арендовать скутер не заходя в интерьер аренда авто что тоже довольно удобно и круто раньше все новички довольно долго часто мучились когда заходили в эту аренду с ее прогрузкой с проблемой прогрузки всех автомобилей которые есть у игрока у владельца данного бизнеса а ему просто-напросто нужно было по-быренькому забежать взять бесплатный скутер и уехать по своим делам теперь перед самым заходом в этот интерьер у нас с тобой появляется меню где мы можем выбрать либо зайти в данный интерьер либо же просто арендовать сразу же скутер и поехать это тоже довольно круто кстати поиграв сегодня утром я заметил такую вещь теперь когда мы заходим в какой вообще либо бизнес в какой вообще либо интерьер у нас теперь все это дело происходить стало гораздо быстрее гораздо быстрее все эти интерьеры прогружаются изменено отображение слэш тайм теперь это текст на экране а не отдельное окно ну наконец-то это то чего давно мы все ждали и так давно просили у наших разработчиков после добавления новых интерфейсов при введении данной команды у нас просто всплывало новое огромное окно за которым мы уже не видели ни дату ни время которые нам так были необходимы сейчас все это дело перенесли в правую нижнюю часть экрана и все Выглядит на самом деле довольно здорово. Убраны белые текстуры, исправлены черные квадраты дыма, грязи и ветра. Это тоже круто, опять же, после выхода последнего обновления с новыми интерфейсами. Опять же, довольно большое количество игроков столкнулось при заходе с сумасшедшими огромными белыми текстурами, поломанными текстурами, которые напрягали глаз. И чтобы от этого избавиться, игрокам приходилось просто-напросто релогаться, перезаходить на сервер. Также многие наблюдали какие-то пиксельные квадратики. Около своего автомобиля, когда он ломался, из него шел вот такой вот реально убогий пиксельный дым. Сейчас все это дело поправили. Исправлена функция перемещения конки рации. Ну наконец-то, это то, чего я тоже так долго ждал. Потому что последнее время с этой новой рацией было крайне трудно заехать на тот же БО рынок. Теперь мы с тобой можем эту кнопку с рацией перетащить просто абсолютно в любую часть экрана через настройки худа. Увеличить, уменьшить ее, сделать вообще вот такой огромный. Но этого мы конечно делать не будем а просто-напросто уведем ее в верхнюю правую часть экрана для нашего же с тобой удобства рации мы не так часто пользуемся но все же пускай она будет Исправлены текстуры в магазине одежды здесь честно говоря я особо не понял что там конкретно исправили если ты заметил опять же напиши мне в комментариях исправлен у вас патриоты обычный у вас особо тоже никогда не пользовался этими данными автомобилями поэтому особо каких-то изменений я и не заметил исправлен салон автомобиля g65 6 на 6 это тот самый донатный гелик исправлен Исправлена синхронизация тюнинга, вот это тоже довольно круто. В последнее время, особенно когда я занимался, делал какие-то там обвесы на своей тачке в детайлинг-центре, наблюдал некие проблемы с этим тюнингом. Исправлено отображение скинов, убрано затемнение, это тоже, кстати, довольно круто. Довольно часто эту проблему замечал, когда делал какие-нибудь скриншоты своего персонажа. Исправлена ошибка с закрытием окна кредит в Сбербанке, и вот это вот давно пора было сделать. Порой, когда я заходил оплатить штрафы или оплатить аренду своего дома. У меня просто-напросто подвисало вот это вот открытое окно с кредитами. И я не мог его закрыть. Я не мог спокойно выйти из банка. Мне просто-напросто приходилось перезаходить на сервер, чтобы повторить какую-то еще одну операцию в банке. Исправлена пропажа худа при выезде из детайлинга. Убрана игра кальмара в GPS. Исправлена кнопка закрыть и продолжить в меню инвентарь обмене. Кстати, я заметил то, что инвентарь теперь стал прогружаться намного быстрее. Обмена окон в интерфейсе Сбербанка. но здесь уже Понятно, установлен лимит минут при аресте сотрудникам в СИН, честно говоря, ни разу не работал в СИН и особо не знаю, с какими проблемами они там сталкивались. Но в любом случае это тоже очень здорово. Короче, довольно большой список исправления багов и каких-то ошибок проекта. И опять же, я говорю, это не может не радовать. Я очень рад то, что разработчики в первую очередь решили избавиться от старых уже надоедливых всем проблем, прежде чем выпускать глобалку и добавлять какие-то новые траблы на проект. Ведь любой абсолютно любой. Любое обновление уж тем более глобальное обновление несет за собой ряд каких-то ошибок и проблем и перед тем как добавлять новые конечно же было бы правильно избавиться от старой. ну а что касается выхода глобального обновления как я тебе уже и говорил запланировано оно на середину сентября и выйдет уже скорее всего вот буквально в следующие выходные а значит среди этой недели разработчики предоставят нам тестовый сервер на котором мы с тобой сможем увидеть все то что нам так долго обещали так долго готовили для нас все это дело и как в старые добрые времена кайфануть от новой глобалки ну а на этом у меня пока что для тебя все пока